В чем же преимущество нашей воды? Вода, она тоже прошла процесс эволюции. То есть, начиная с того, что помните, кто здесь имеет возраст где-то порядка 40 лет, но есть очень много молодежи, я вижу, и наши дедушки и бабушки говорили, что они могли пить воду и со озера, они могли спокойно купаться. Я помню свое детство, когда я могла заходить в реку, в любую реку, и могла купаться, и при этом я прекрасно себя ощущала. И какие-то бактерии, отравления, либо грязь в реке, она не наблюдалась. Водные ресурсы на земле были чистые. И, конечно же, в процессе того, что я сейчас озвучила, к сожалению, характеристики воды на глазах менять, начали меняться. Почему? Потому что вода, она стала терять... Самую главную характеристику в связи с этими скоростями, с тем, что происходит на планете Земля, эффект либо характеристику саморегуляции, самовосстановления. Вот сегодня грязные реки, грязные озера и все, что мы имеем в виде природных водных ресурсов, это ресурсы, которые не самовосстанавливаются и не саморегулируются. И об этом говорит Виктор Нюшин, о том, что сегодня именно характеристика эта утеряна, потому что связи, контакты с землей, вода, она уже не не неустойчивая, либо низкочастотная, и все это отражается на характеристиках воды. это мы отражение увидели в питьевой воде. И, конечно же, в первую очередь мы увидели то, что вода из которая шла, начала, шла ранее по центральному водоснабжению, стала непригодной для питья. Она имеет запах, либо какие-то примеси. Появились первые очистители и очистители воды. И этот интерес не просто был проявлен из-за того, что люди хотели заработать. Это, люди, это интерес был проявлен к воде только потому, что люди хотели жить. Не понимали, что эту воду пить нельзя. Дальше стали изучать феномен воды и ощутили, что характеристика воды стала кислотной. Соответственно, появились ощелачиватели, то есть технологии, которые ощелачивают воду. Потом появились технологии, которые позволили глубже, либо открытие, которые позволили глубже понять природу воды и узнали о структуре воды, узнали Люди о том, что вода, она имеет информационные характеристики, структурные характеристики. Появились а, технологии, которые повысили ОБП, а, которые отражаются именно на структуре воды. Конечно же, характеристика, которая отражается на информационной основе, устойчивой. Это а, продукты, которые сегодня, сегодня очень активно осваивают рынок. И сегодня, на сегодняшний день, мы уже знакомы с структурированной водой, с информационной основой, которая держит эту структуру, плюс а, а, вода, насыщенная водородом, насыщена кислородом, ионами, различными а, пограничными состояниями. Вот сегодня эволюция такова. Как же этот раздел на рынке? Мы же выходим на рынок с продуктом, и, соответственно, нам нужно знать, в чем преимущество нашей воды. А, ярким примером, первым примером, который сегодня мы знаем, в практике это пример кораллового клуба, который своевременно, в начале, в конце 90-х годов годах, заявил о продукте своем, о пограничном состоянии воды, насыщенными микроэлементами. И на, сегодня, и на тот момент, конечно, этот продукт освоил мощный мировой рынок. И до сих, до сих пор коралловый клуб, клуб есть, и, конечно, клиентская группа знает и помнит этот продукт. Но, но так как идет процесс эволюции и вода поменяла характеристики открытий очень много, появились другие продукты. Ярким продуктом а, знает рынок а, компании НПЦТО, когда компания зашла с продуктом, а, основанным на сигнальных молекулах, либо на устойчивых характеристиках, которые отражаются а, через информационный планы на структуре воды. А, это а, вода. Эти продукты тоже заявили себя, интерес был проявлен, и рынок легко отреагировал на этот продукт. Потом появились пептиды, пептидные комплексы. Мы помним, что очень много появилось компаний, которые стали заявляться на пептидные, с пептидными комплексами. Причем эти пептидные комплексы взяли во внимание врачи, потому что врачи видели результаты на своих пациентов и видели преимущества данных продуктов, которые отражались на, на биологических характеристиках человека. Соответственно, комплексы освоив рынка позволили, позволили двигаться дальше и появились еще продукты более качественные, более современные. Лицом данных продуктов я говорю о крупных компаниях, которые сегодня прошли процесс эволюции и, соответственно, чтобы вы понимали и знали об, об этих процессах и уже могли понимать, с каким продуктом мы сегодня вышли. И взаимодействуя с этими компаниями, вы можете уже им предложить более интересные возможности, и, соответственно, эти люди, эти профессионалы вас услышат и дадут вам совместный качественный результат. Следующие компании, которые заявились о себе, компания с мощной, с мощной командой врачей, они заявились на рынок, был продукт представлен основанными сигнальных молекулах животных, органов животных и определенных характеристик растительного происхождения. При этом продукт был принят, но то, что было очень много ассортимента и каждое Продукт влиял отдельно на структуру, либо на систему организма, соответственно, здесь это и есть уязвимость данного продукта. Это, эти продукты, они не, не давали целостность. А мы говорим о целом состоянии организма. Причем именно целостное состояние организма отражается в восточных странах. То есть подход к целостности, целостной системе организма отражается в результате популяции восточных стран. Это Индия, Китай, я в прошлый раз говорила и всегда делаю на, этот, на этом акцент, только благодаря медицине, которая смотрит на процесс профилактики, то есть концентрирует внимание на профилактике и, и восстанавливает либо способствует восстановлению качественного через процесс целостный, Сегодня популяция дала результаты, и мы на, на фоне этой популяции очень далеко, далеки, и, соответственно, мы сегодня имеем а, совсем другие характеристики рождаемости населения. Это и есть результат того, что мы имеем. Конечно же, компания а, САД, очень серьезно заявившая себя, удерживая рынок, но, но буквально... Буквально где-то полтора года тому назад появился самый сильный конкурент. Конкурент, который вышел с серьезным продуктом, заявил о себе благодаря команде врачей и благодаря а, сильной команде профессионалов. Зашли люди а, с практикой сетевого бизнеса, информационного бизнеса. Это компания Power Matrix. Вы, наверное, слышали об этой компании, соответственно. Компания заявила себя на рынке очень с большими, серьезными возможностями. Самое главный продукт, конечно же, по характеристикам, имел преимуществ больше, чем предыдущие компании, которые заявляли на продукт. Потому что, во-первых, название Power Matrix. Сегодня все говорят о матрицах, а матрица подразумевается матрица. А матрица – это программа, то есть программки, какие-то некие программки, имеет влияние на определенные устойчивые характеристики. И если по предыдущей теме я делала акцент на то, что сегодня миром управляют именно программы, а информация взаимодействует с программами благодаря человеку через информационный план, то есть в основе есть информация, и оживляет сам человек, только без человека. Эти программы не могут осуществиться. Оживляя эти программы человека реализует ту реальность, которая есть. Соответственно, Power Matrix вышла с продуктом, который оживлял определенные характеристики программных обеспечений на биологическом уровне. Соответственно, это отражалось на состоянии организма человека. Грамотное представление, грамотное освоение рынка и, самое главное, компания дала возможность в любом реги регионе запустить производство. Казалось бы, классно, круто. И Татьяна делает рекламу Power Matrix. Да, потому что на самом деле компания интересна, но у нее очень много уязвимых мест, потому что я всегда смотрю на компанию, вижу всегда большие плюсы и вижу слабые места. И именно эти слабые места мне дают преимущества, которые у нас есть на примере предыдущих компаний. То есть, если делать определенные характеристики, брать характеристики наши и брать их характеристики. вот Эти слабые места у нас являются сильными местами в нашем продукте. В чем же слабое место Power Matrix? Во-первых, когда есть производство, значит есть что? Есть возможность сделать подделку. Это один момент. Второй момент. Где есть информация, есть возможность управлять человеческим процессом. Там заложены программы. Они, они заявляют об одних программах. А кому, кто знает, кто возьмет в свои руки производство, с каким желанием этот человек выйдет масса. А если он знает еще мир квантовой физики, если он знает вообще, как можно управлять процессом через эти продукты, в эту начинку можно запустить хоть что, любую характеристику. И на сегодняшний день, конечно, 25-й кадр уже не актуален в рекламе. В рекламе актуальны продукты, которые имеют информационные нахлобочки. Ярким примером является эволюционный процесс развития компании Amway. Вы слышали про эту компанию? Уникальная компания, продержавшаяся на рынке, взяв основной рынок, и на сегодняшний день много, много в первую двадцатку сетевиков входит 11 представителей компании Amway. Это самые сильные топ-лидеры сетевого бизнеса, которые на сегодняшний день имеют хорошие объемы товарооборота. Почему же компания Amway сегодня сдала позицию? Потому что, во-первых, появились подобные продукты, но самое главное, они совершили большую ошибку. Они стали на дальние рынки выставлять продукт, используя информационные основы, которые запускали агрессию в людях. То есть человек уже не принимал ничего, кроме amway продукта. И это отражение этим отражением этот результат увидели и психологи, и маркетологи, которые наблюдали за продуктом, и, соответственно, именно информационный мир вошел в этот продукт. Но люди использовали это в другом, в другом плане, потому что пошли конкурентоспособные компании с конкурентоспособными подобными продуктами, и они взяли эту информационную основу во внимание. То же самое сегодня на сегодняшний день можно иметь в руках продукт, который может влиять на человека. И, и сегодня очень много компаний используют такие технологии и в своих продуктах, в косметических, в биологических активных добавках, в определенных а, других продуктах, которые имеют возможность закладывать информацию. Поэтому будьте очень осторожны с теми продуктами, которые кричат, либо заявляют себя с информационной основой, работающие, выходит в массы, поэтому вот здесь вот у Power Matrix это слабое звено. И самое главное, так как производство сегодня обширно, максимально быстро начинает набирать, набирать обороты, но ну, я скажу, что человек, который освоит их производство, создаст в ближайшем времени, чтобы управлять сегментом рынка, и не зависеть от этой компании, свой продукт всегда к этому приходил конечный результат всегда этим заканчивалась и я думаю что ну к сожалению скоро у power matrix не будет такая а, активная позиция потому что люди начнут дублировать их на места их сегмент рынка только своим продуктам не зависит от них. поэтому вот здесь вот а, это то же самое происходило в реальности на Земле с продуктами, которые сегодня мы имеем в результате клонирования одних и тех же самых формул, но только под разными названиями. Вот этот результат мы сегодня имеем. А что мы имеем, а какое преимущество мы имеем? Во-первых, то, что мы не можем позволить себе осуществить производство в какой-то другой стране. Мы не можем повторить только продукт, потому что технологический процесс очень сложный. И поэтому, чтобы гарантировать эксклюзивный, качественный продукт, компания запатентовала этот продукт и при этом представляет, соответственно, заявленному продукту то качество, которое мы сегодня имеем. И, конечно же, научная база, она поддерживает эти характеристики и, соответственно, единственное, вот как проконтролировать этот процесс, как не допустить подделку, вот сейчас над этим работает наша компания. И, конечно же, то, что Наш продукт работает на целостность. Обратите внимание, что а, если мы говорим о Waterful Life, Waterful Life это а, очень мощный м, концентрат, гидроплазма. Вот сегодня я всех поздравляю вас с крещением. А, сегодня такая чудесная была ночь. Сегодня а, наша планета Земля обновилась. А, и я думаю, что это чувствуется внутреннее такое спокойствие, блаж... состояние благости присутствует и посмотрите как как реагировать на это состояние информационные источники сегодня должны быть намного качественные качественная информация а, представлена в, в, в информационном плане соответственно конечно же это все даже и отражается на состоянии, а, состоянии человека водичка она а, а, приобрела определенную характеристику очень много сегодня людей приходит в храма, чтобы взять вот эту водичку, которая по своим характеристикам удерживает характеристики целый год. И она тоже также может а, брать, а, усиливать эффект воды, как так же, как наш концентрат, но она не такая устойчивая и не, так, не такая, имеет не такую концентрацию, если мы говорим о воде, у них вода, вода которая сегодня у нас имеет характеристики на всех природных, во всех природных источниках Земли, потому что сегодня на самом деле вся, природ, вся природная вода, она намного качественнее, и она совсем другая по своей структуре. И, конечно же, мы сегодня имеем в руках концентрат, который в разы эту характеристику имеет более устойчивую, более сильную, но при этом мы не зависим от одного дня, который происходит на планете Земля, уникальный день, который насыщает энергию. Причем эта энергия принимается храмами, священнослужителями, генерируется и усиливается с помощью молитвы и фиксируется на уровне человеческом и на всем земном. Поэтому вот здесь вот этот процесс мы сегодня видим, и интересно то, что мы сегодня в этот день говорим о характеристиках воды. Поэтому у нас в руках продукт, который работает целостно, не работает на отдельную систему. Продукт, который имеет информационную основу, не наложенную искусственно человеком. Потому что все то, что я ранее озвучивала, человек сам накладывал эту характеристику. У нас продукт идет а, основанной через физический вакуум и прошедшие через характеристики биоплазмы Земли, потому что инюшин пришел к этому продукту благодаря изучению биоплазмы Земли. и Потом он уже пришел к тому, что биоплазма Земли отражается в состоянии воды. Перед тем, чем прийти в компанию, я очень много читала статей о биоплазме Земли, потому что я как раз из мира квантового мира, квантовой физике пришла, и мне было интересно узнать вообще, как этот мир формируется, как законы эти воплощаются в реальности. И благодаря знаниям а, Инюшина, открытиям Инюшна, я на многие вопросы получила ответы. Поэтому вот здесь вот у нас в воде заложена характеристика биоплазмы Земли, процесса эволюции. То есть э, частотные характеристики, которые активизируют ген эволюции, с которым мы пришли который сегодня потерян, либо связь, контакт неустойчивый, и, соответственно, благодаря этому клеточки не могут рождаться качественно, клеточки не могут выполнять свои функции. Программное обеспечение искорежено, программное обеспечение неустойчивое, и, соответственно, благодаря этому это все отражается на характеристиках физического организма и на ментально-психосоматическом уровне. У нас продукт работает на целостность, либо не, даже не работает, а способствует запуску программ целостности, целостной природы человека, целостной природы эволюции, и поэтому в этом наше первое преимущество. Сейчас секундочку, извините, пожалуйста. Запуская качественные характеристики, активизирует а, рождение клетки и устойчивые связи. И именно эта способность и есть антиэнтропийная способность, которая, опять-таки, возвращаясь к предыдущим компаниям, не обладает продуктом. То есть все, которые я, компания, озвучила, в них продукты не, не имеют свойства антиэнтропийности, самовосстановления и саморегуляции. То есть первое преимущество продукта – это то, что продукт у нас а, имеет влияние на Весь организм, то есть нету такого, что один продукт работает на одну систему, на другую третью, четвертую. Это целостный подход, целостная идет активация организма на всех уровнях, на уровнях, биофизическом, психосоматическом и ментальном уровне, на уровне мысли. Второе то, что а самая именно особенность уникальность, то, что в продукте присутствует характеристика, либо программа программное обеспечение, даже не программное обеспечение, а реальное даже проявление антиэнтропийности, которыми обладали реки, озеры и источники силы, которые ранее имели эту способность, и, соответственно, и общество было другое, и, все было, и продолжительность жизни была другая. Но у нас не просто эта способность присутствует, у нас концентрат, усиленная характеристика, устойчивая характеристика Вчера была у меня встреча интересная, С, к нам заходит команда «Бизнес-молодость». Что такое «Бизнес-молодость»? Если «Бизнес-молодость» зайдет, я скажу, что вся Россия быстро поднимется, потому что это мощная команда, я знаю этих ребят, со многими знакомыми ребятами, я знаю, что, какая у них цель, это золотая молодежь, будущее нашего общества. Вот вчера как раз у меня было, ко мне вышли эти ребята, я мечтала, чтобы эта команда зашла к нам, команда профессионалов и они взяли во внимание наш продукт. Они сказали, у вас такая тема, у вас такой продукт, как же, как же мы можем пройти мимо них. И вот как раз вот а, их зацепила а, характеристика антиэнтрофийности. Они берут масштабами, глобаль, глобальностью, глубиной. И, соответственно, именно в этом их ценность, а, результатов, которые они делают со своей командой. Соответственно, вот здесь вот Именно эта способность, она и отражает самую ключевую качественную характеристику. Конечно же, то, что так как продукт нельзя повторить где-то на территории, это третье преимущество, это еще наш самый такой основной момент, который позволит нам качественно, эксклюзивно освоить рынок. То есть в основном три основные характеристики. Это антиэнтерпийное состояние, которая позволяет нам восстанавливать организм целостно, и при этом эксклюзив, который нельзя повторить в реальности. Вот основные три характеристики, которые нам дают основные преимущества для освоения рынка. А теперь обратим внимание на все компании, которые я звучу. Представляете, эти компании знают ценность воды, они знают природу воды, но при этом я знаю, что многие врачи, этих компаний уходят из этих компаний то, то есть только потому что они заявляют на один результат они ожидают один результат а получается совсем другой результат плюс еще и учитывая то что а, вода а, это, а, их продукты они к сожалению не конкурентно долгоспособные опять мы говорим о пассиве о том что нам очень важно выйти с таким продуктом, который конкурентная способность поддерживает не один десяток лет. А конкурентная способность это то, что дает самое ценное для человека, то, что человек, когда делает выбор, выбор делает в пользу именно этой возможности. Поэтому вот здесь вот это именно и является тоже очень основной ключевой основой нашей, нашего преимущества. У нас продукт, который необходим каждому сегодня и дает а, преимущество на на всех аспектах рынка и для каждого человека даже для сетевика возьмите любого сетевика и любой сетевик сегодня не откажется от того даже если он будет заниматься косметикой я не говорю что всем надо быть здесь а, там и либо бадами либо какими-то устройствами технологиями всем чем он может чем может удивить мир он тоже хочет жить он тоже хочет сегодня иметь преимущество магнетизма и мощной энергии, которая ему даст возможность развивать свой рынок. Поэтому вот здесь вот этот момент очень важен. Теперь а, хотела бы сказать, что все компании, которые я озвучила, они уже знакомы с этим продуктом. И, к сожалению, я не могу озвучить прямым текстом, а из этих некоторые эти компании они берут штат врачей а, и оплачивают услуги врачам, чтобы продвигать свой продукт. И при этом а, а, они, как бы, получается так, что искусственно рынок а, нарабатывает. Если взять наших врачей, у нас команда врачей пришла международники, они, ни один врач не получил ни одной копейки, ни одного рубля, чтобы продвинуть наш продукт. Наши врачи пришли, а, приняли этот продукт душой и сердцем. Это тоже очень важный Факт преимуществ. Потому что когда мы разговариваем, я разговариваю с определенными представителями, я знаю, что когда ко мне обращаются врачи, я напрямую прям задаю вопрос, а сколько вам платит компании за то, чтобы вы проехали в какой-то регион, провели какое-то мероприятие. И каково удивление врачи когда я знаю об этой информации. И они начинают задумываться, а вы представляете, вам платят, а, мы, а у нас врачам ничего не платят. И при этом врачи с нами. Так задайте вопрос. В какой миссии-то вы вышли сегодня у них? Что вы сегодня хотите получить? Какую вы хотите дать возможность своим пациентам? Поэтому вот это тоже такая тонкая грань, которую мы можем не взять во внимание, но именно, может быть именно этот ключик и позволит вам, поз, позволит вам либо этому человеку а, принять решение Ноя. Почему же вы к нему постучались, либо почему эта встреча появилась в его жизни? Какой ему шанс дается на данный момент, либо какую дверь, как, какие возможности вы открываете дверь сегодня, встретившись с ним, с этим специалистом, либо с этим человеком. То же самое мы, если говорим, проф, ведем диалог с профессионалами. Сегодня стучатся профессионалы и предлагают свои продукты. И, конечно же, когда начинаешь говорить, опять просто перечисляешь вот эти ключики, вот говоришь на языке преимуществ, человек начинает задумываться. А где я? А что я? А какие возможности нам представляются? Вот именно вот эти основные моменты, которые я ранее озвучила, они дают нам стабильный пассив. Стабильный пассив, потому что человек принимает решение, что этот продукт ему нужен. Человек получает результат, и он об этом результате начинает кричать, а не просто говорить. И при этом, благодаря постоянному результату, мы сегодня имеем возможность наращивать пассив. То есть не участвуя лично своим временем в этих объемах товарооборота. Сегодня, к сожалению, большинство сетев... сетевиков приходится заниматься прямыми продажами. И влиять на выбор человека. Вот здесь вот самая главная особенность, еще одна из ключевых. Мы не влияем на выбор человека, мы просто даем человеку возможность попробовать продукт. И выбор оставляем за человеком. В, предыдущей... в предыдущей теме я сделала акцент на то, что... Мы не имеем никакого морального права влиять на выбор, но мы имеем возможность открывать дверь возможности и показывать эти возможности на своем примере, что вы энергичные, вы светящиеся, вы сильные, у вас мозг совсем по-другому работает, у вас какие-то изменения перемены. И при этом, а самое главное, и материальная основа, которую сегодня вы можете ощутить реально. Если правильно и грамотно, Построите работу со своими профессиональными, профессионалами и организуйте качественную команду. Поэтому вот здесь вот мы только показываем возможность, как а, угощаем человека и видим, как реагирует человек на эту воду. То есть угощаем человека этой водички и видим, как человек угощает, как реагирует на эту воду. И, конечно же, здесь вот опять этот ряд преимущественный план позволяет человеку сделать выбор. Когда я общаюсь с сетевиками, когда ко мне стучатся сетевики, вот мой личный пример, я а, а, задаю вопрос человеку, сколько лет он в компании и сколько он городов и регионов имеет в своем арсенале. А, и, конечно же, когда человек начинает больше упор делать, сейчас тоже очень важный момент, на представление маркетинг-плана, и он говорит, вот у меня маркетинг такой, то-то, то-то, то-то. Я уже вижу, что у, у, этого, у этого представителя очень много слабых мест. Почему? Потому что в отличие от него, я думаю, как быстрее освоить рынок. Не о маркетинг-плане я говорю. Маркетинг-план, маркетинг он сам дает доходы, потому что а, это как бы такая система, которая дает итог, результат при... А, результате с продуктом. К сожалению, мы больше всего делаем акцент на маркетинг план, а когда продукт рабочий, когда он как горячие пирожки разбирается, вот верите нет? Вот сейчас мне позвонил человек, мне нужно срочно в Москву объем, у меня уезжает в Канаду человек, а я не могу этот объем ему дать. У меня всегда нехватка продукта, и это у нас везде во всех складах региона, везде. И в этом наше преимущество. Мы, маркетинг сам нам даст деньги. Если сегодня сетевики а, заманивают, либо предлагает через маркетинг зайти в компанию, а мы говорим о том, что не просто продукт а, вам нужен, а если говорю о профессиональном плане, о стратегии, я говорю, что мне нужно уже вчера в 10-15 сотых регионов чтобы был склад, когда я в сентябре кричала своим, своей команде, говорила, до Нового года у нас в каждом большом городе должен стоять склад, меня не слушали. А сейчас зима, холодный период, и мы сегодня уже сталкиваемся с определенными моментами, которые э, позволяют э, нам сохранить качественные характеристики воды. Понимаете, здесь другой подход даже к делу. Другая а, возможность представляется. Мы говорим на другом языке. И, и когда я говорю а, сетевику, либо профессионалу, либо топ-лидеру, что мне нужен регион, и не один. Ты можешь мне дать? И он на меня смотрит, и ждет от меня маркетинга, я ему говорю, что у меня просто разбирает этот продукт. Начала говорить про бизнес-молдис. Мы проговорили про Москву, а не мне хоп я им говорю, я, я сейчас рынок делю. Вот у меня команда первых, мне нужно везде зайти первой со своими профессионалами. И я рынок сегодня делю, и, и мне нужен вот этот, вот этот, вот этот ребёнок. Они так, стоп, у нас вот эти, вот эти вот эти ребята в этих городах сидят. Все, понимаете, у них уже мозг заработал совсем по-другому. А постучались-то они по теме банды, а закончили мы масштабами. Поэтому вот это тоже очень важное преимущество. Продукт, который сегодня уже нужен человеку вчера, это и есть основной ключевой фундамент вашей а, реальной активной позиции, которую вы сегодня заявляете профессионалу. И поэтому вот здесь вот это самый главный момент, который я хотела бы озвучить, касающийся именно предложения бизнес-возможности. О чем вы говорите с человеком? В маркетинге, либо вы говорите, ты, ты, ты столько имеешь связи, контакты, бери эту идею, цель, задачу и вперед бегом. Вот это, вот это, вот это и давай будем делать действия. Вот об этом мы говорим. Поэтому вот здесь вот эти основные ключевые моменты озвучил. То есть это в первую очередь, сейчас еще раз повторю, в первую очередь то, что продукт у нас а, имеет самую ключевую основу самовосстановление, саморегуляцию антиэнтропийное свойство, который, на который не, не, характеристики абсолютно не меняется, только температурный режим. Либо продукт кипятится, либо продукт замерзнет 15 минут а в мертвом состоянии, он уже меняет свои характеристики. Он даже минус 5 выдерживает, и, и единиц выдерживает. Но ну, просто как бы компания страхуется, и, соответственно, она озвучивает такой температурный режим. Люди говорят, а что ж у вас такой абсолютно крутой продукт, а он как бы теряет, вот, есть уязвимое место. Я, я озвучиваю, а в этом случае такой момент. А, об этом всегда мне говорит представители компании САД. Очень много стали стучаться из этой компании. А, попробуйте человека заморозить и попробуйте человека скипятить. Я посмотрю на вас. Либо посмотрю на этого человека. У нас продукт обладает именно биологической, жизненной, активной характеристикой. Живой субстанции. Поэтому это живая субстанция, устойчивая, сильная, мощная, насыщенная мощным потенциалом энергии. Вы можете проэкспериментировать. Есть люди, которые занимаются на земле и исследуют уникальные продукты. Дайте человеку, вернее, снимите характеристики резонансные, аурограмму, состояние крови. И потом дайте человеку даже в рот не взяв продукт, просто поддержать флакон в руках. И через 5-10 минут я вам гарантирую, что поменять поменяются, даже без употребления данного продукта. А что будет, если человек еще выпьет этот продукт? Понимаете, о чем я говорю? У меня, когда приходит партия, у меня партия вся находится под, под кроватью. Я муж спрашивает, ты что мне под кровать кладешь? Я говорю, ты понимаешь, какая кровать у меня? Какое поле мощное? Какая сила? Как, как высыпаешься? И как вообще такое как, поле? в этой комнате. Поэтому вот здесь вот даже эта полевая характеристика, она имеет большое влияние. Если вы внимательно слушали предыдущую тему, я именно объясняла суть этой характеристики, и, соответственно, это отражается на всей нашей реальности, на самовосстановительном процессе. Энергию дал, ты ее, ты имеешь возможность не просто ее сохранить, тебе нужно ее приумножить. Люди, которые сегодня успешны, они энергию приумножают. Приумножают во всех аспектах и здоровья, и материального проявления, и финансового благополучия. Поэтому вот это и есть основная ключевая основа. Также то, что продукт у нас имеет этими характеристиками, мы эксклюзив нельзя его повторить и произвести. И, соответственно, это гарантия качественного продукта и эксклюзивного права на рынке представлять этот продукт. Данные продукты, конечно же, то, что мы имеем возможность сегодня освоить рынок, делим рынок. И, и преимущество, что на сегодняшний день очень важно понимать, что сетевики, которые познакомились с данным продуктом, они не упустят возможности, и зайдут к вам, если вы сделаете правильно, грамотно, качественно предложение, донесете ценности продукта. Нам не нужно много о нем говорить, нам дать ему попробовать и говорить с человеком только о ценности. Потому что, когда мы говорим о ценностях, мы человека поднимаем на свой этаж, и человек видит, самое главное для себя, выход в его положение. Он видит, куда вы его ведете, какие вы ему возможности даете. И, соответственно, а так как у вас энергии еще придет, вы пьете этот продукт. И, соответственно, конечно же, человек будет делать выбор, и зайдет в, ту, в пользу вас, и зайдет в эту дверь возможности, которые вы говорите. Даже если человек просто еще не понял и не прочувствовал, это на, будет на результат, когда вы будете проводить презентации на земле, и, соответственно, кто-то попробовал прочувствовать, кому-то станет плохо, он побежит. И интересно было наблюдать, когда я проводила городские презентации, я запустила, дала идею на презентациях угощать людей водой, мы разливали водичку, либо говорили, чтобы люди пришли со своей водой, и прям при них капали воду. Представляете, как срабатывала жадность. Начинали, начинали так неохотно, так скептически. аудитория аудитории большая, люди разные, разного плана. И я вам рекомендую это делать. Всегда перед презентацией на земле угощать людей водой какова была волнообразная реакция, один попробовал, другой третий, и уже бежит тот же самый, уже за следующим стаканом, за третьим, четвертым, и тут передоз, либо там идет очень сильная реакция, становится даже кому-то плохо. Поэтому в этом случае надо всегда предупреждать. Один стаканчик, и этого достаточно прочувствовать, что, как эта водичка начинает с вами взаимодействовать. Поэтому вот это тоже очень важный момент при а, общении с, с, со своими партнерами. Теперь подытожим. То есть мы сначала посмотрели эволюцию продукта, мы увидели, как, как шел процесс а, а, а, понимания продукта и представления возможности уже человеком, как можно а, познание воды преобразовать в качественные характеристики. Мы посмотрели компании, которые вышли с данными продуктами. Есть очень множество компаний, которые подобных продуктов представляют, но эти компании они не так сильно заявили, они не так на слуху, они не так очень мощно набрали объемы. И, конечно же, я думаю, что вы можете представить множество компаний, которые только-только появляются, либо уже ушли с рынка с подобными характеристиками. Но самое главное, есть компании, которые сегодня еще знают возможности, и эти возможности мы сегодня берем свое внимание. Второй продукт, который усиливает, эти характеристики в разы опять усиливают преимущество. Это Absolute Energy, который усиливает и насыщает стабильным состоянием энергопотенциала, либо стабильные устойчивые связи на уровне не только биологическом, но и на уровне генетическом. Этот, этот продукт он усиливает и либо пробуждает, будет потенциал человека, пробуждает память память клетки, пробуждает а, генетические характеристики, которые изначально природы заложены с поколения в вы же родились в какой-то семье. У вас целый а, масштабный опыт генетики заложен. Вопрос, а какие характеристики они на сегодняшний день ярко проявлены, а какие характеристики еще в спящем режиме. Вот именно Absolute Energy пробуждает данные характеристики. И самое главное, пробуждает память здоровой клетки. Вот в этом и есть процесс эволюции. Вот в этом есть особенность второго продукта. И благодаря этому нервная система восстанавливается, человек адекватно, эффективно начинает взаимодействовать. Конечно же, кому это будет интересно, всем это будет интересно. И, соответственно, самое главное, два продукта, они осваивают безграничный рынок сбыта. Нет ни рук, ни ног у продукта, нет языка, потому что всем он нужен начиная с дееспособных людей, нормально физических, здоровых, заканчивая э, любыми характеристиками, которые обладает человек. И поэтому здесь опять эта возможность нам представляется. Нет ни, абсолютно никаких противопоказаний. То есть он не наносит вред. Вопрос в каком количестве вы пьете. Вот это очень надо важно понимать. Э, сегмент рынка не ограничен. Я посмотрела на рынок Москвы, и я подумала, что если даже если сейчас команда моя возьмет рынок и хотя бы поставит 50-50 в Москве шоурумов, и тогда уже мы будем осваивать лет, наверное, 5-10 только 1% рынка Москвы. Если брать брать весь объем приезжих и постоянных жителей мы будем осваивать где-то порядка 5-10 лет всего один процент рынка поэтому сегодня на сегодняшний день это безграничный возможный рынок только на, в россии единственное что чем отличается россия от европы в россии легче запускать шурум. мы можем запустить шоу в течение трех дней в россии то есть региональный спа. А в любой стране я говорю про Европу и дальние зарубежья. Я не беру во внимание страны, которые входят в пятерку таможенного союза. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан. У нас Кыргызстан сейчас зашел, сильная команда зашла от Кыргызстана. Это, конечно же, Армения. Как говорят, если в вашей команде есть армяне и евреи, ну значит... У вас вся, весь мир в команде. Вот как бы вот так. Вот, обратите внимание, это такие две нации, которые везде, и эти нации, вернее, эти представители а, данных, на, данной категории людей, они бизнес берут а, кланами. Поэтому это очень интересно, а, и, конечно же, вам будет эффективно можно освоить данные страны и весь мир. Поэтому вот здесь вот опять-таки мы говорим о том, что рынок имеет без, безграничный потенциал и потребность, необходимость в этом рынке есть. Вчера разговаривал также с представителем большого спорта и представителем нашей компании. Буквально скоро у нас будет благодарственное письмо от Олимпийского комитета. Соответственно, это письмо нам вообще даст возможность освоить все... Фитнес-залы, сколько фитнес-залов в стране. Причем интересы проявляют руководители хозяева фитнес-систем. Потому что мы знаем, что сегодня также фитнес-компании берут целыми странами, ой, целыми городами, берут сетью рынок. Соответственно, это очень большой рынок. Об этом мы будем говорить на теме бизнес-возможностей, освоения сегментов рынка. Поэтому, опять-таки, кто к вам идет? Вы когда общаетесь с человеком, смотрите, какие у него есть связи, контакты, на какой рынок он может выйти. Поэтому преимущество, следующее преимущество – безграничный рынок сбыта. Никаких нет, основ, никаких нет противопоказаний, особенно рекомендован детям грудным, беременным женщинам и родителям, которые планируют детей. Потому что это качественная закладка будущего общества. И масштаб глобальность, идея, это тоже очень важное преимущество компании. Потому что, к сожалению, многие компании сетевые не выходят с такой глобальностью. Одна только мысль о том, что будет здоровое человечество, безопасное экологичное общество. Согласитесь, это стоит внимания любого человека. Потому что любой человек в душе хочет жить именно в таком здоровом, качественном обществе поэтому вот здесь мы опять-таки выходим с возможностью к человеку чтобы дать эту возможность в масштабах и глобальности поэтому нас слышит и европа и страны и только только они как узнают и спрашивают где только это можно взять и как можно запустить склад раньше спрашивали что за продукт сейчас у меня мне звонят и спрашивают а где это можно взять и следующий вопрос, а можно ли открыть региональный склад? Представляете, какие идут звонки сейчас в мое пространство лично. Люди, которые видят в рекламе, либо видят в, в чате, вернее в сайте компании, мои координаты, либо слышат мои вебинары. Поэтому вот здесь вот, это тоже самое главное преимущество. Казалось бы, самые главные моменты, касающиеся, данного продукта я озвучила. Конечно же, то, что концентрат воды позволяет нам управлять временем, концентрат биогенной воды, нам не нужно куда-то ехать за этим продуктом, не тратить свое драгоценное время. Мы можем перемещаться в любом пространстве и в любом конце земли можно этот продукт взять с собой, пить и иметь эти преимущества, с которыми вы привыкли жить. И независимо на земле, под землей, в глубине воды, либо на, на, на пике, на вершине какой-то горы, этот продукт везде востребован. Тем более, опять-таки, обращу, обращу внимание, альпинисты сегодня очень популярно, популярен, набирает популярность туризм в виде альпинизма. И мы знаем, что люди любят дайвинг, опять-таки, для этого сегмента рынка этот продукт очень необходим. И говоря про синхронное плавание и людей, которые сегодня имеют нехватку кислорода, это шахтеры и, и, и авиакомпании, которые, в которых работают стюардессы и целая команда пилотов. Опять-таки, куда ни копни, Везде он нужен. Вопрос, какие у вас связи, контакты и какие возможности у вас предоставляется качественно предложить этот продукт. Для этого мы сегодня встречаемся с вами. Это что касается самого продукта.